Бля, я с этих ботинок реально угораю постоянно. Протектор круче, чем на тракторе. Нам нужен большой дом, чтобы мы смогли залутаться. Блять какой-то маневр я плохой, мне кажется, делаю. во во, -во сюда. Let's go. Let's go умирать. Эти это пушка кого-то уже убили, пацаны. Биба, Боба, и Абоба. Так, Мотя прекращает относиться как чок А, блядь, а где броня? чуть действительно брони не было. Блять, реально. Погнали за броней. Рискуем жизнью, выдвигаемся за броней. Хотя бы первое. пробуем перебежать на ту сторону слр я тебе люблю Я тебе люблю слр -ка. брони нет до сих пор Как неожиданно и приятно. Так, у нас тут много людей, я одни снайперы я смотрю. Снайпера, конечно, хороший, но чаще умираю. Блять, броня хоть первая будет, тут какая не тяжко, Ф, вообще пусто, дома с локацией, где нет дропа, чё за угар, блин. Надо много семерок. Кристина, выпусти мотя, он жизни тут не дает, ходит, хочет выбраться, кот из-за Таня, блин, радует меня твои стримы, что развиваешься, пусть и потихоньку, но зато прикольно. стараешь конкурсы, и всякое разное, придумаешь пеков тебе, да, задержка на стрим пишем, когда ты еще бегаешь. Спасибо, бабай, стараемся, стараемся что-нибудь делать, чтобы вам было не скучно. Блять, кот с ума сходит. Один привет, братан, здорово. Так, тут у нас война, Блять, 50 патронов. Сзади зашел в левый ангар пацаны или в соседний Лотерею выиграл не нигде не выиграл братан с удовольствием бы где-нибудь выиграл так подожди как это делать вот так теперь да по звуку он зашел вот туда он скорее всего лутается где-то пока на втором этаже Ладно, все, это шляпа. У нас нет времени ждать его. Он подошел в соседнее здание, ребят. Ходит вот здесь тачка. Электрогусли какой-то гранатой зоны Типа убил справа, вы видели? <звы> Блин, ему обидно, наверное Но я его слышал давно, поэтому Не обессудь, братан Твоя смерть будет не напрасна Мерочку мы больше брать не будем, ну, нахер. Он подлутался хорошо, действительно. Спасибо ему. Я пожелаю лотерея. участвую в розыгрыше, Вадим, что ты сидишь? Денег много Денег надо, играй в Черник стайл лотерея. Вау, хотел сказать. Не, Эдварда Био у нас нет пока тут Изи, изи, бризи, изи бризи. Спасибо за лайки, ребят. Кот хочет домой крести. Он сидит, ждет, пока его выпустят. Ручной кот есть. Опа, пушки лежат дум. Что это такое? Тут валяется. А Кристинка чат Просто ну как бы смотрит прохождение. Я кого-то слышал, пацаны. Я кого-то слышал. Или мне показалось? Че за прикол? Бля, ну у него восьмерка была на самом деле. Ну не, не, восьмерка, не. Куда на SLR-ку восьмерка? Там закидывает на километр, блин. Да-да-да-да, за да, да, да, самолетом. Видишь, люди, блядь, ютуберы. Они, только ютуберы понимают. Где правило смотреть? Блядь, в окно не запрыгнул. Так, здесь я был, правильно? Мне бы корячок найти. Коньячок под ст... Бля, думал. Думал компенса, а компенс-то у меня уже есть. Шашлычок под коньячок. Была такая песня. Она есть, наверное. Забраться мне бы куда-нибудь повыше. Что мне надо? Мне нужна насадочка. Опа, калаш. Мне нужна насадочка на СЛР. Хюпта, М24. Аллилуйя, дай ногу почешу. Нельзя лечь. Почему? Ага, очищался, это значит топло. Так, давайте выдвинемся куда-нибудь повыше, чтобы понимать, где мы находимся, куда нам дальше двигаться. Мы, грубо говоря, в центре зоны. Это очень для нас хорошо. Глядь, зацепился. Да. -ху -ху -ху. Корячочек бы. Нет, нам не нужен корячок, будем с 24 В нашем районе пока тишина. Меня это действительно пугает. Идем туда. Угу, Открыто. Где-то у нас тут есть гости. Тут все открыто. Вентилятор выключен. Понять бы, куда он двигался. В какую сторону. Наверное сюда. По крайней мере, я бы сюда бежал. Это рядом. Прибежать надо на ту сторону аккуратно. Подожди, это что, Берил? Берил возьму. Берила нельзя отказывать. Самое мощнее еще оружие в игре. Мне нужна теперь рукоятка на него. Тип где-то прямо в упоре вот здесь. Дай рукоятку. Блять, с глушителями сидят, блять. Ладно, будем аккуратно. Длительность на уровне, да? Вот здесь чел есть. где одеты есть так смотрим зона у нас угу. водительные Очень далеко блять одни снайперы никого в ближнем бою звука вообще нет что стреляются пойдем посмотрим где наш сосед или соседка или соседка он есть где-то Видим, да, дроп? 250 метров как тебе такой дружок так, с кем ты воевал ну что топ-1 собрался брать гащися по домам да я топ-28 ставил иди стреляйся иди и аккуратно и на этой карте вообще аккуратно играю. Тут много домов. Тут... где ты, блядь? Здесь где-то был упори. Спасибо, ребят, за лайки. Очень люблю лайки. Не могу. Ух ты, да, нормально, да, попал? Шестерка, она вообще топ, особенно на М24. Этот чел, кстати, убил кого-то. Только что. И он где-то с другой стороны горы. Мне беспокоит вот тут чел наверху. И он вообще не двигается. Да мне повезло, просто реально. И он с глушаком. Можно подойти поближе, конечно. попробуем подойти кто-то слышал не он на другой стороне улицы вон он нет здесь пробежал литалиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталиталилиталиталилилиталиталита чуть такое это ресалка пацаны это ресалка да вот это живи себя когда у вас били с ног выполняй другие действия время исполнять придет к отмене понял блять он выше сидит я его не увижу отсюда он на крыше сидит а выше выше никак Бля, обидно плюс минус 5 ну да я подумаю насчет этого и подумаю насчет того что с 50 аккаунтов пишет просто смысл в том что сложно угадать поэтому я и придумал такую фигню типа понял? если было бы легко угадать так неинтересно было Ресает автоматом соло нифига. Отличная тема. Сколько она занимает слотов, интересно. Ага, тут на крышу есть выход, пацаны. Возможно, этот тип вообще здесь. Мне нужна рукоятка, что-то тупанул нормально. Хожу, тут блять как дома. так с <сминус> 50 <сминус> да я там 50 поставил и туда и туда один хуй выигра хули Бля, что не переключать? Короче, жмешь Ctrl и V. Он чего-то первое лицо в приседе не меняет. Надо это исправить, вот жму. Скорее всего, какое-то действие стоит. Он вот тут сидит наверху. Вот справа. С глушаком. Ой, в сидя, когда кнопку держишь, оружие нельзя переключать, прикинь. Смотри, меняю. На колесо только. На... А, на цифры нифига. Походу, что-то стоит там. Типа, наверное, стоит этот. Места менять или еще что-то. Блять, зона не у нас, ебань. Так лады. Даже была техника какая-то не. Походу я придумал, что у нас была. Чё так далеко бежать? 28. Братан, у меня уже сгорело, у меня уже 21, когда ты пишет. Бля, местность дерьмо тут. и как тут перебегать? Как же далеко зона, ребят. Че-чуть направо, ебать. самому туда блять бежать да я сейчас дохожу Я выжил, пацаны. Каядочка была бы нормальная, лады было бы. Так глянем, что там? Бля, довольно-таки далеко, поэтому предлагаю воспользоваться машиной. А у меня на за пересаживаться? А там на за это? Глушить мотор с тебя. Да ничего, мотор не глушится. Тип. Да как? Где он, блядь? Тип где? Спасибо, Бабай, за спонсорку от души. Он тип тут. Ре. попыт блять чего сбивает с ног а чё в смысле сбивает с ног я же а, блять он сейчас реснится. Он сейчас резница, да? Ау, кау, -ка блядь, какие патроны Я понял Блядь, каска дырявая пизда бля у меня каска вообще в ноль Гранаты у меня нет, сука. БАААЯЯЯ Я У МАШИНЫ СБИЛ Бля ну здесь я максимально был хорош, да?